Гагарин, я вас любила. о-о-о-о, Гагарин улетел. Давайте с ним попрощаемся. Здравствуйте! Я сегодня последняя дня тесты нового атомика этого сезона. Редстер Славный с двумя вот этими новыми деками. Ну, то есть, с одной новой декой, второй. По катанию, естественно, главный вопрос: это D2 или не D2, как оно связано. Ну, по крайней мере, у меня так. Вот. я могу сказать, что все это не д 2 и Гагарин в виде D2, который нравился людям, и всеми был любим, он улетел, и, видимо, уже однозначно далеко и безвозвратно. Значит, но ну, давайте его попрощаемся с ним, помашем его ручкой, до свидания, и перейдем уже к этой выше, вот эта новая реальность, нам с ней теперь жить. Значит, у лыжи вот столько же, сколько у него вот этих дек, столько же у него катания. То есть вот катание, в катании, в катании, это как две разные лыжи. На одной ты едешь до определенного... Ритма до определенного режима нагрузки-загрузки До определенной динамики А потом появляется вдруг вторая И между ними просто такой бам-скачок Такой дуг-ступенька Притом такая существенная ступенька При этом это две абсолютно разные вещи То есть первый это такой вот режим Называется круизное катание Либо там лыжи до разгона То есть такая мы на лыжу не давим Так нежненько просто катимся Пытаемся ловить какую-то резную дугу ну, как бы она дугу вроде как бы режет. Ну, ее ловит. Но она не очень за нее как бы держится. То есть, в принципе, не сказать, что это отстой. Ну, как бы, ну да, нормально, средний Но лыжа при этом мертвая абсолютно. Если вы ее выкидываете из этой дуги, ну она как бы из нее вываливается и все. И обратно как-то не очень стремится, да. Вы пытаетесь на нее нажимать, ну, вообще ноль. Оттуда ничего не выходит. То есть вот эта дека рабочая, она вообще мертвечина Вот вообще нулем. И дальше получается следующая история вы ее давите давите давите то есть попытки как бы найти где же там что же что же потому что резонки вроде как бы недостаточно и в определенный момент вы ее додавливаете. включается вторая вот эта вот штырек этот и он вам просто бам на пум полетели все стрельнуло вот как бы и оно как-то вообще вот непонятно как этим управлять и как это дозировать то есть есть два режима один какой-то вообще мертвый а второй какой-то совсем такой такой близко близкоспортивный, то есть вот новичку с этим э, режимом фу, уже, как, мне кажется, не справится, потому что ну, он реально такой бешеный. То есть этот носок он реально выкидывает хорошо, перекидывает на задник и выплевывает. Вот. А вот этот вот режим до вот этого, фу, ну он вообще никакой, он вообще мертвый. Это просто какая-то у меня фрирайдная лыжа веселее, реально. Получилось как бы вот две лыжи, которые на мост не очень совместимые То есть в чем была прелесть D2? В том, что это лыжи, которые мог купить себе новичок и весело на них зажигать То есть вот не хочешь ты уходить в какой-то спорт режим Да пожалуйста, не додавливай лыжу, она тебя не будет там дергать, да Вот, хочешь круизного, да, вот тебе круизного относится Ну не умеешь ты там работать с отдачей, да ни одну, как бы не зажимай ее. Но при этом катание было на всей вот длине, на всем вот диапазоне катания, оно было все равномерно как бы динамично интересное. интересно. И можно было дозировать эту динамику. Здесь проблема в том, что динамику дозировать не получается. Она либо ее совсем нет, либо она вообще как бы пуу, пуу. То есть получается, что лыжа она для хорошо катающихся лыжников, для тех, кто уже готов вот работать на динамике ее хочет. Вот. если вы просто начинающий какой-то вот просто лыжник, который там учится или там чего-то еще пытается искать себя, ну вот это не ваш вариант. В связи с этим, мне кажется, что лыжа промолилась в дырку, потому что со всем экспертам она все равно не будет интересна, у нее не хватает динамики, все равно у нее не хватает вот этой цепкости, хваткости, ну вот, а новичкам она не будет интересна, потому что я уже сказал почему. Все. Вот, в принципе, мне больше о ней сказать нечего. Я пойду поищу следующую, которая, может быть, будет более динамичной, более универсальной. Подписывайтесь, лайки, пока.